Спасибо вам за слугоры. So, uh, we are a little bit in, in delay, but, however, uh, let me introduce our uh, last sì, presentation, me, which will be shorter, uh, uh, uh. Professor Laura Pastorino, uh, uh. uh, she uh, no, no, from no, no this, uh, a uh, bagnato, you know, close collaboration I with uh, our Perché si è bloccato su disgraziato Dunque c'era un modo, ecco, appunto sto cercando di spesso. Perché non funziona più su disgraziato Ah, meno male, ok. Ecco, pastorino. Tutto per te, io mi siedo su una sede. Ecco, Okay, so thank you, Victor, for your introduction. Thank you for uh, giving me the possibility to be here today with you and to enjoy your beautiful weather, since in Italy the weather is these days very bad, raining <laughs> and cold. So uh, I will, uh, this is a brief. Uh, Outline of the main points of my talk. I will show you results on two different research lines Which are carried out in Genova in collaboration with the Kazani University So the first one deals with unconventional computing and the second ones uh, the second one deals with uh, Biomaterials development for drug delivery applications. So starting from uh, unconventional computing Specifically we are talking about nature inspired computing. So the study of the behavior of living organism to develop non-standard algorithms to be applied in real life, in this case in transportation science. So we are studying this organism. So Salvatore already introduced it. It is a true slime mold. Okay. So is characterized by a complex life cycle. And in its vegetative state, it looks like a giant single cell which, uh, of course, has not a uh, um, neuronal system, so without brain, and uh, is organized uh, with an interconnected network of protoplasmatic tubes, uh, scouting for food. So food scouting is based on chemiotraction. It means that the food is located around two centimeters apart of uh, Fisarum. It reaches food along an almost straight line. So in the lab, it's very easy to cultivate it. It's cultivated uh, in um, petty dishes filled with agar, and oat flakes are used as food sources. This is time zero. This is anulation point, and you can see how, over time, Fiarm connects uh, all food sources, uh, finding uh, an optimal path. Mm -hmm. So uh, it can be regarded as an intelligent, active medium encapsulated in an elastic membrane. For this reason, Fisarum has been studied and, his in, and the intelligence of this organism has been demonstrated for the first time with this paper published in Nature. Well, they demonstrated that fisarum has the ability of solving a simple maze problem and by finding the minimum path uh, length between uh, two points in a labyrinth. Okay, so. This uh, uh, organism has been deeply studied and also applied in transportation science. So in this paper, which was published in uh, Science, they demonstrated that uh, if food uh, represents the geographical location of cities around the uh, uh, area of Tokyo, Fisarum has the ability to reconstruct in a very efficient way the rail system of Tokyo. Okay, so it is known in the literature that *Physarum* forms optimal pathways for reaching food and with optimal wind intend time is intended minimum length. Hmm? So it finds the minimum length between the food sources. But our question was, is, is this real true? Or *Physarum* have a risk averse or risk avoiding behavior in solving such kind of problems? So, let me introduce you some concepts which are um, very known concept in transportation science. So every day we solve shortest path problems to go to work to go to a symposium. And the SPP may be based on a single objective, for example, to minimize time to get to the or or multiple objectives, for example, time, kilometers, pollution, and risk, because risk always affects our routing decision. So ICT may help us to find the best, the optimal solution, Taking into account all these parameters. And in transportation science, there are two different views uh, of risk. One is the prudent risk averse, and the other is a pessimistic risk averse. Let's see what is intended. So in this case, is the prudent risk averse. So I'm the risk. So, for example, I'm uh, transporting some uh, dangerous substance and I should uh, start from city 1 and reach city 2. And I want, of course, to minimize uh, the risk. And the risk minimization in this ca case means uh, choosing uh, between the two routes route 2 because uh, it goes through a small village. So uh, less people are uh, exposed to my risk. But uh, in uh, a pessimistic view, I know that uh, there is someone uh, who for sure will attack me in my route to city 2. So for example, the wolf uh, with masha, or uh, can be a terroristic attack, or can be uh, just nature, okay? So, which is playing against me. In this case, uh, from a probabilistic point of view, the better solution is to adopt a mixed route strategy. It means that uh, By solving a simple equation, I think again to account the probability of choosing one, route root one and the probability of choosing root two. In this case, the best solution is to go through root two nineteen percent of times and for the money nine percent of times to go through root one. In this way, I minimize the risk exposure. Okay, so the question was: this is a behavior well known in transportation science and for a superior organism. Is uh, this Fisarum, which is a brainless organism, adopting also this kind of, uh, of behaviour? So, to assess this, we perform a series of experiments using this uh, labyrinth model with a multi-choice path. And Fisarum was uh, always uh, located in vertex one, while food was located in different uh, vertexes. And we recorded the path of Fisarum to food. For example, these uh, are the experiments. For example, you can see food uh, in vertex in Cilin, so maximum experimented distance, without food, also to see what happens if there is no food source, and then food located uh, in different points. Let's uh, make a specific uh, here. okay, there are some pictures showing you that uh, sometimes physagom chooses a very complicated route to reach food. Okay, so not, uh, of course, the minimum path, uh, length path. Let's make a specific example. So in this case, in uh, this model, uh, the distance is the measure of the risk. Okay, The higher the distance, the higher the risk. Let's suppose that Fisarum has reached the node 2. So the shortest path to food, which is located in node uh, vertex 4, is uh, through node 3. So the risk is uh, equal to 3.5 in this. The best alternative minimum path is through node 6, 7, and 8. And here, the risk is 5.5. So from a risk-averse uh, point of view, <laughs> we will use for 16% percent of times the shortest route. And for the remaining 39% of times, we will go through the uh, best alternative uh, route, which is uh, more risky because it's uh, more uh, long. Let's uh, have a look to experimental data and let's uh, consider just this uh, column, okay? So which represents uh, the data I showed, the example I showed you before. So destination vertex food is in four, decision uh, vertex is two, minimum length minimum risk and best alternative solution. So the calculated risk-averse split is 61% and the experimentally observed uh, percentage of choice of minimum distance is 63. And this applies, okay, so experimental data and calculated risk-averse split applies for every case we have studied. So we concluded that This uh, brainless uh, organism not, uh, not find, uh, does not find the optimal solution, but uh, the uh, more robust solution playing against an averse nature for its survival. Now, we are using this data to um, develop an algorithm for optimization of transport networks. So this is uh, concluded, and uh, I will show some you some However, well, that in this uh, other field, which is uh, smart containers for drug delivery. So it's something really different from uh, this slime mold. So what we intend for smart? We intend that uh, we want to develop a container for drug, which can reach the area in the organism where the disease is present, and uh, possibly also recognize the, the diseased cell, cell uh, using a ligand receptor mechanism. And then uh, the drug can be released in a smart way, for example, taking advantage of uh, Uh, molecules, for example, proteins, enzymes, which are expressed only by the diseased cells, or uh, these can be controlled by an external trigger. So this is uh, an ideal uh, drug formulation, which of course uh, would be resulting in better therapeutic protocols, so reduce negative side effects, and why not also patent extension, which is uh, evil for, uh, for uh, pharmaceutical industries. So I will show you Very briefly, two systems which are under development, with the first one nanostructured polymeric capsule, and the second one uh, based on the use of uh, hybrid hydrogens. So, non-engineered polymeric capsules are very interesting systems. So they are characterized by the presence of an hollow void in which uh, the drug molecules can be loaded and by a polymeric multifunctional cell shell. Uh, okay? Shell so these systems can have diameters varying from few nanometers to tens of microns and the shell is a nanostructure, the predetermined structure, the predetermined functionality. It's very easy to obtain such kind of uh, objects in the lab. Uh, usually, the layer-by-layer self-assembly technique uh, is used. So, uh, let's say that uh, uh, polymers having opposite uh, charge are deposited onto sacrificial cores. Mm -hmm. During this process of shell construction, it is possible to insert nanoparticles, or for example biomolecules, to impart specific functionalities. At the end of the assembly, the core is removed, so we have this system, hollow system, which can be loaded with, for example, drugs, by varying the permeability of the shell, okay, for example, varying the pH of the medium. This process can be very finely tuned and controlled. For example, we have developed such kind of system where the shell is made of collagen. And we have demonstrated that the drug release is triggered by the presence in the medium of a collagenolytic enzyme, which is MMP1, which is overexpressed with different pathological states, such as osteoarthritis and tumor invasion. Then, going to uh, hydrogens. As you know, hydrogens are Uh, water-insoluble three-dimensional networks made of water-soluble polymers. They are very interesting because they can be regarded as um, mimicking the extracellular matrix. So they are highly uh, porous, uh, biocompatible, biodegradable. If we are talking about polysaccharides, they are uh, also mucus adhesive, which is very important for uh, drug delivery for specific application. But they have uh, low mechanical properties, and this means that uh, um, molecules which are encapsulated in the network, are released quite fast. So we are working on co-formulated hydrogel networks to improve mechanical characteristics and do so to enhance their characteristics in terms of release over time. So for uh, to have uh, prolonged uh, controlled release over time. One of the systems which is uh, currently under characterization is based on chitos and microparticles modified with a, a shell based on polylactic acid sterocomplet. So we have a biomatromolecular core and a synthetic polymer on the surface, which is biocompatible and biodegradable. So now we are characterizing this system. The microparticles have been obtained using this instrument, with, uh, with, which is uh, an aerodynamically assisted jetting uh, encapsulator. And then, so here is not really clear, but you can see uh, is an optical microscopy image of chitosan particles, and here of chitosan uh, PLA-modified microparticles. In uh, this image is more clear the difference. So here, again, and particle. This is a zoom of the surface of the and particle, while this is uh, the surface of the modified so you, particle. So you can see we have a very different morphology, and we hope that this will result also in a different release kinetic. Finally, just uh, I want just to spend a few words because we are testing this kind of material also for uh, three-dimensional uh, uh, cell cultures. Uh, and we are testing them uh, with uh, neurons. And the first results uh, is not really clear, but here we have uh, the uh, micropaitus and microparticles, and in red the cell the soma, and in green but is not uh, absolutely clear. We have uh, uh, The uh, old neuron. So, the first results showed us that uh, the affinity of neurons for ketosan is very high, and more interesting, by changing the mechanical properties of the microparticle, we can modulate the uh, neuronal, neuronal cell response. So now this uh, is a, a work very at the beginning. So, concluding on this part, I uh, just can say that I've shown you two systems which are very promising in terms of drug delivery and so drug delivery, and uh, in the last case, uh, which can be also applied in tissue engineering. I just want to thank all the persons which are involved in uh, these uh, two uh, work, and uh, thank you for your attention. Thank you very much. Laura. So, really. Uh, Excuse us for a little bit more uh, time we uh, consume. So, uh, I don't know, dear uh, children, we have time for a couple of questions. Yeah, and then you can ask directly each of us. What uh, was the last Why did we do not work on Значит, Во всем остальном Значит так, квантовый компьютер. То есть это наиболее часто в последнее время задавание мини-конференции вопросов ответ принимаю я могу следующим образом. Во-первых, я не являюсь специалистом в квантовом компьютере. И единственное, что я знаю по поводу квантового компьютера. Это очень интересная с точки с теоретической точки зрения система, но единственную задачу, по крайней мере, на уровне моего знания этой проблемы, которая она эффективно в состоянии решать, это взятие операции факториала, других операций она делать в принципе, даже теоретически умеет очень слабо. Но это, скажем так, моя точка зрения на самом деле может особо не приниматься за внимание а вот точка зрения европейского сообщества начиная с прошлого года на уровне европейского сообщества было решено не финансировать проекты посвященные вантовому компьютеру Россия — это не Uh, about this uh, cardiac cells and cell-to-cell uh, -cell signal, signaling through the wires, Okay, the yes. uh, Is this a self-firing signal which is transferring from one cardiac cell to another, or well, you externally stimulate? Okay, the, the the ones I showed are stimulated. That is the, the electrophysiological system. Like patch clamp. Patch clam, mm -hmm. Just a patch clamp, but giving the signal and and see the correlation, uh, and this works. Uh, Of course, it's more difficult to see the correlation of uh, self-induced uh, filing because, of course, in that case, uh, you have lots of activity on both sides and uh, you have to, try to find the correlation between the two. Yeah, it's just in cell culture, when you have a monolayer of cardiac cells, Uh, they eventually start firing in, uh, Co in sync yeah. and uh, transferring electric signals. Yeah. So yeah. what uh, would happen if you would apply your nanowires to uh, maybe loosely seeded cells uh, and you see do. how it affects? That's the next experiment mm -hmm. and we didn't do it yet. But <coughs> the idea is at the end you have to have that because uh, that's the way the correlation between the, uh, the way naturally The, the system should evolve. Uh, in, in this experiment, we just wanted to show that you had uh, uh, the system working on a single end. Yeah. But that's the idea. And actually, one work we are doing uh, with the, with the Madalena project that I mentioned is to have a membristic system working, uh, bridging uh, different neuronal cells. In that case, you can tune, switch on and off the learning procedure is given by the, should be given by the neural cells themselves. So, so, exploiting the natural uh, uh, system, plasticity of the system, and the artificial plasticity of an the system to work together. So, it, we are ambitious, but we are not yet there. <laughs> so, it, and this is a very good point, actually, and, and this is uh, one of the things we are willing to do. Just do it. Salvatore mentioned uh, about the Magdalena project. Magdalena project it is a three uh, million euro project, uh, which uh, he is the head of this project. Uh, and uh, there are several lines uh, and the last, uh, the end uh, task uh, to which we just approach it because we are in the middle of the uh, project. It's uh, one year and a half past, and now the experiments about growing Uh, of uh, neurons uh, we just begin at the same time say that the, the other systems we begin with Sergiy Kisly here. Uh, say uh, uh, the biological system are a little bit different and also the uh, support, uh, supports are a little bit different because uh, uh, in that case uh, Salvatore told uh, it is not only organic systems, it's also inorganic systems. So, uh, and uh, to finish the answer to your question, as you know, for example, the very good works uh, mainly uh, conducted by uh, Fronkertz, Peter Fronkertz, okay. uh, where he used a array of fats uh, for similar reasons, not the same, but similar reasons. And these works are in progress uh, 15 years. We just Between half a year. Изначально, когда Луктем вот, объявил по этой конференции как, как, научный и несколько обзорный доклад, "Критическое репрограммирование клеток, изучение развития, функционирования и ну, патологии мозга. И конференция сегодняшняя, она носит название от нейрона к мозгу. Я бы, честно говоря, усилил бы даже вот эту тему в своем докладе и сказал бы, что сегодня надо говорить от клетки к мозгу. Почему? Ну, а потому что сегодня мы знаем располагаем возможностями из любой клетки человека создать целый мозг. И чуть-чуть мы об этом поговорим сегодня, и я расскажу в своем докладе. Ну, сначала давайте все-таки вспомним школьный курс, что мы все люди-человеки. Мы все, по клеточной теории, состоим из отдельных клеточек. В клетках есть ядро, в ядре есть такие червяки, которые называются хромосомы. В этих хромосомах а, содержится ДНК, которая на самом деле бессмысленная некая молекула, если бы там не находились некие осмысленные последовательности нуклеотинов, которые называются гены. И гены тоже есть разные, которые там находятся. Есть гены, которые кодируют белки ростовых факторов. Ростовые факторы зачастую секретируются во внешнюю среду и стимулируют там движение клеток, какую-то их специализацию, некоторую. Есть гены, которые поддерживают тип цитскелет клетки, выполняют роль такой домашней хозяйки. А есть гены, которые называются мастер гены гены господа транскрипционные факторы те гены которые на самом деле управляют э, клеточной судьбой и ее дeterminит ну теперь э, когда мы немножко вспомнили э, молекулярную биологию и современную генетику значит вспомним несколько эмбриологию э, как все происходит когда нарождается каждый индивидуальный организм все вы и вы и я были когда-то одноклеточными да, вот учителя ругают, Вот Все мы когда-то были одноклеточными. Все начиналось в стадии одной клетки, в содержался некий геном. После слияния э, термодозоиды и яйцеклетки, а папе-мамина а геном образовывался ваш диплоидный геном, который был в одной клетке. И эта клетка Начинало делиться, проходила ряд последовательных делений, и все эти клеточки даже на стадии 64 клеток, они совершенно равнозначны. Конечно, один геном, одна, один тип клеток. Но с определенной стадии начинается специализация клеток. Да? Когда у нас уже наружный слой клеток становится трофоэктодермой, а внутренние внутренний, внутренний клетки становятся так называемой внутренней клеточной массой, из которой, на самом деле, при дальнейшем развитии происходит развитие эмбриона, а потом и всего человека. Всего организма, который состоит более чем из 200 различных типов раз, различных тканей, различных клеток, хотя все они содержат один и тот же геном, который вам достался половина от мамы, половина Паттестат. За счет чего это происходит? За счет того, что происходит специализация клеток. Специализация клеток контролируется как некими эпигенетическими условиями, так, конечно, и генетическими факторами, в частности, транскрипционными факторами. Ну и, собственно, ясно, что тут 200 типов различных клеток. Количество 10-14 в каждом человеке. Здесь всего 100 клеток, но которые, которые дают начало всем клеткам человека. И забавно, конечно, было бы получить вот подобные клетки, они называются плюрипатентными, либо эмбриональными, которые вот такие могущественные, из которых потом можно получить все 200 различных типов клеток. Что инвива в виде живого организма, что инвитра, если мы начнем дифференцировать. Современная наука знает, какие транскрипционные факторы определяют вот это вот плюрипатентное состояние клетки. Собственно, и возникла такая гипотеза, давайте не гипотеза, а идея, давайте попробуем использовать эти факторы для того, чтобы вернуть из любой соматической клетки можно было бы опять перевести клетки в юное эмбриональное плюрипатентное состояние. И это было сделано. Это было сделано японским ученым Шини Емонакой. По сути, по сути, он разработал технологию, которая позволяла проворачивать фарш назад. Если вы купите в магазине а, фарш мясной и посеете его на чашку вот, мясной, мясной фарш, то образуются вот такие вот клеточки. Это могут быть клетки мышц, фиброблаз, единые ткани, все что угодно. Потом вы этот фарш заправите обратно в мясорубку мясорубка, которая представлена так называемым магическим коктейлем Гемонаки, четырьмя транскрипционными факторами. И на выходе из этой мясорубки вы сначала получите эмбриональные либо плюрипатентные стволовые клетки, клетки достаточно клетки с которых начинается как бы жизнь, из которых вы можете получить целый организм. И это было сделано вот, для мышки, можно а, из одной клетки предположим, мышиного хвоста посредством нехитрых технологических процедур получить целую мышь. То есть сегодня фарш возможно провернуть назад. А каким образом проворачивается этот фарш назад? Ну, вот, берутся, например, клетки кожи а, фибробласты и а, транскрипционные а, факторы, у Ямонаки их было 4, вот здесь перечислено чуть больше, можно использовать чуть меньше, это совершенно не принципиально, работает все. Можно их помещать в различные вирусы и доставлять вот эти фибробластные клетки. Можно не помещать вирусы, можно, например, использовать эти транскрипционные факторы в виде кодирующих РНК, либо плазмидный ДНК, либо в виде белков. То есть... Можно использовать интеграционные подходы, которые, вирусы, которые интегрируют в геном, можно неинтеграционные. И через пару-тройку недель вы получите так называемые индуцированные пререпатентные клетки, то есть клетки, которые полностью идентичны эмбриональным клеткам. Тем клеткам, из которых впоследствии развиваются, развивается весь организм и все 200 типов различных тканей человеческого организма. На самом деле, если мы сейчас говорим о нейронах и сегодня мы говорим о мозге, то можно даже из тех же самых фибробластов, используя другие транскрипционные факторы, более специальные, напрямую из фибробластов получить, например, допаминаргические нейроны, можно получить моторные нейроны, астроциты, ольгодадроциты. Отличие этих двух технологий, то что здесь вы получаете универсальные клетки, из которых можно получить все. А, и, и потом их размножить вести в культуры, в данном же случае вы не можете эти клетки размножать, у вас как бы имеется терминально дифференцированная популяция, ну, например, дофаминоргических нейронов. И то, и другое имеет свои преимущества. Ну, собственно, вот здесь это изображено неким таким самаре Вот, например, мы в нашей работе, в исходной работе, когда приступали к этим вещам, при программированию Из клеток эндотелия сосудов получали индуцированные препатентные стволовые клетки, которые потом дифференцировали в различные типы нейронов, или клетки. Например, вот сегодня лаборатория нейроэмбитации обсуждала вопросы терапии острой травмы спинного мозга. Мы с легкостью можем получать олегодендроциты, которые сегодня уже с успехом, в Соединенных Штатах используются в клинических испытаниях острой травмы спинного мозга. Тут нет никаких проблем, мы их можем нарабатывать очень много, поскольку основная проблема в острый период, как раз первые 48 и чуть более часов, это меленизация. Для этого нужны оригододроциты, тогда не образуется никакого рубца. А можем получать и другие клетки, эндотелии, брогласты кожи, если какие-то ожоги, то пожалуйста, Тут годятся и кожные фибробласты. А, вообще, у индуцированных патентных стволовых клеток очень большой потенциал применения. В чем он заключается? Он заключается в том, что, например, если у нас имеется человек с каким-либо заболеванием, пускай даже с неизвестным, то... Из его кожи, а если нейрогенеративное заболевание, и, предположим, происходит нейрогенерация при жизни, мы же не можем залезть ему, то есть это можем, это очень инвазивно, залезть ему в мозг, смотреть, что происходит, но мы, например, можем взять кусочек кожи, репрограммировать и получить индуцированные полипатентные клетки и, например, дифференцировать тот тип нейронов, который э, подвержен заболеванию. Да? И э, Эти мутантные нейроны используют для того, чтобы найти э, лекарственные вещества, которые э, могут э, излечить это патологическое состояние. Либо, если мы э, узнаем или знаем, с какими генетическими дефектами связано данное заболевание, мы современными методами можем например, с помощью геномного редактирования исправить эту мутацию, получить желаемый тип клеток и трансплантировать уже опять тому же самому, либо другому пациенту э, в виде терапии. На самом деле, э, этого, э, технология репрограммирования сегодня значительным образом меняет всю парадигму клинических исследований и переходы как раз в трансляционной медицины, потому что э, не требуется в таком количестве животные. и их требуется несколько в несколько другом качестве, потому что, по сути, у нас появляется возможность некой промежуточной, так сказать, такой фазы провести эксперименты почти на людях. Ведь часть вещей, веществ, которые испытываются, она токсична, и в первую очередь кардиотоксичность и гепатотоксичность. С другой стороны, мы хотим разрабатывать лекарства, например, нейропротекторное. Оно должно быть не кардиотоксично, не гепатотоксично и э, работать как нейропротектор на одном и том же человеке. И все это мы можем сегодня сделать инвитро, используя технологию репрограммирования соматических клеток именно этого человека. Либо большой коверты людей, либо более универсальные какие-то подходы э, использовать для этого. Ну вот э, получено достаточно изучены технологии репрограммирования и индуцированные например, патентные и клетки человека используются для моделирования целого ряда заболеваний развития и также психиатрических заболеваний. Тут вот они перечислены. Мне хотелось бы рассказать аудитории об одной не нашей работе, но которая, я считаю, как раз соответствует полностью теме нашей конференции это движение от нейрона даже просто от клетки к мозгу ну все мы знаем что хотя животный и хорошая модель но тем не менее начиная с развития животных когда происходит формирование садвентикулярной зоны Отличается развитие мозга животного и грызунов отличается от развития мозга человека и в дальнейшем структуры организации, то есть эпигенетическое поведение значит, будет отличаться мозга животного и в клетках мозга человека. В общем-то, как раз достаточно сложно бывает смоделировать многие патологии человека на животных нейрогенеративные и не только нейрогенеративные особенно связанные с э, развитием а, ну а можно ли создать какую-нибудь такую вот структурную модель мозга человека. На самом деле трехмерные структуры они создаются и функционируют. Вот мы в лаборатории в своем создаем трехмерные 3D структуры зачатки глаза, глазного бокала, получаем нейроэпитей, пигментированную ретину, которую в общем-то уже можно трансплантировать для лечения макуалодистрофии. Есть также трехмерные структуры кишечника, но сейчас мы поговорим о другом. Не так давно была создана трехмерная структура полная копия головного мозга человека, ну, полная, но очень близкая, которая получила название церебральных органоидов. Создавалась она достаточно просто, из э, плюлипотентов клеток человека, через эмбриоидные тельца, в биореакторе, через э, некоторое время помешивания, через там 2-4 месяца перемешивания в биореактор, вырастали органоидом, органоиды размером до 4 мм, которые полностью имели структуру, ну не полностью, там на 70, 80, 90 процентов местами, а сегодня технология значительно улучшилась, имели структуру, которая повторяла, тут может быть не очень хорошо видно, но можете прочитать статью и поверьте, поверьте авторам этой статьи, значит повторяла структуру и переднего мозга, заднего мозга, дозальных областей мозга и так далее. Более того, даже авторам удалось заснять перемещение, перемещение ядра, Ядер внутри клетокардиальной глии, то есть э, происходят те же самые процессы э, клеточного перемещения, которые э, происходят и в развивающемся мозге человека. Работа изумительная, очень хорошая, там проведен очень хороший конкретный анализ, но задача авторов еще была другая. А может ли вот эту их модель развивающегося мозга в бутылке, в банке такой, в отдельной пробирке, использовать для изучения патологии? Я они взяли такую э, патологию, как микроэнцефалию, микроэнцефалию. И у пациента был единственный пациент, у него была известна мутация циклинзависимой кинази 5 ген циклинзависимой кинази 5. Значит, из IPS клеток этого больного, установили IPS клеток этого больного, установили церебральную культуру органоидов этого больного, и оказалось, что когда они стали сравнивать контрольные культуры и значит, культуры, полученные от пациента, что действительно значительным образом развитие в пробирке мозга патологической отличается от нормы, причем это наблюдалось в очень большом количестве отделов. Более того, когда, чтобы доказать, что действительно происходит в результате мутации CDK5, они использовали SIRNK, которая нуклуатировала в нормальной контрольной культуре ген CDK5, и, собственно, у них тоже нормальное развитие мозга оказывалось дефектным. То есть, вот этот, от единственной клетки больного, клетки кожи больного была где-то, она была репрограммирована, После этого путем определенных малипуляций был выращен в пробирке мозг, который в развитии не только показал сходное развитие человеческим, но и позволил выявить структурные отличия, которые возникают при поологии. Большое количество это сказать это был пример как раз изучения болезней связанных с развитием. Uh, есть большое количество uh исследований, которые посвящены технологии репрограммирования, используют для изучения эрогензеративных заболеваний. Вот жутки тут помечено те нейрогенеративные заболевания, которые изучает наша лаборатория. Это боковой ампатографический склероз, заболевание гензингтона, заболевания, э, э, заболевания прокинсона Вот сегодня чуть-чуть я еще расскажу о заболевании э, гензингтона, поскольку эта э, работа также выполнялась с использованием там, фасильтис, КФУ, она сейчас подана, и там прислали замечания, то если она будет принята печатью, то, соответственно, она пойдет и от КФУ. Значит, наша задача была изучить болезнь гетингтона. Болезнь гетингтона – это болезнь, которая проявляется в возрасте 30-40 и далее лет в зависимости от силы мутации в геи гетингтина. А там появляются повторы, ЦАГ-повторы, которые приводят к тому, что белок агрегирует. И проявляется потомнее тем, что в принципе возникает в первую очередь дезориентация, атрофия... Во-первых, дегенерируют, дегенерируют шипиковые нейроны значит, полосатого тела. И это уже приводит к проявляемым клиническим последствиям. Но дегенерация, конечно же, происходит гораздо раньше, чем мы видим манифестацию заболевания. Если малое число повторов, у нас у всех, мы все мутантные по гензинфину, но норма, считается, когда не проявляется патология, это до 36 повторов. Может быть 15 повторов, это окей, может быть 20, это тоже окей, а когда 37, это уже не очень а, хорошо. Ну, первая задача, конечно, конечно, стоит, это получить IPS, но IPS, так сказать, получить это уже некая рутинная такая технология, надо получить то, что страдает. Мы же не можем, изучая там, болезнь гентинектона, заниматься там, а что с фибробластами кожи у этого пациента? Ну что, фибробластыми говорят, да все окей с фибробластами кожи, потому что кожа у этих пациентов не страдает. Почему кожа не страдает? Ну, во-первых, может, потому что, скорее всего, быстрее обменивается. Нейроны, они находятся в постметатическом состоянии. Происходит накопление еще, в то время как обновление других типов клеток происходит гораздо быстрее и, наверное, в них мы не видим проявления болезни ну, соответственно, наверное, пока первичным нашим объекту все-таки должны быть те клетки, те ткани и, в те нейроны, которые страдают это, соответственно, получить нейроны шипиковые нейроны полосатого тела в условиях энергитра. Вот мы достаточно хорошо справились с этой задачей, охарактеризовали как монологические, электронно микроскопически и функциональные. Когда анализировали электронно-микроскопически, то обратили внимание, что э, даже в этих нейронах в нормальном состоянии, вот, как вот мы получили, их дифференцировали, э, наблюдается очень большое количество аутофагосом и митофагосом. Метро когда потом посмотрели по факсу проанализировали с помощью там, специальных маркеров и трекера да, действительно, очень большое, то есть ясно, но это было известно и до нас, что система аутофагии, она каким-то образом нарушена. Используя современные подходы полногеномного анализа, мы сравнили транспектомы нейронов, которые получат из, из, из ИПС клеток трех независимых пациентов, и с тремя независимыми контролями. И, в общем-то, вычленили некий пул генов, и этот анализ генов, там есть целый ряд генов, которые сегодня используются как маркеры заболевания, болезни Геттингтона, а также, так сказать, анализ по джинатологи показал на активацию кальциевых путей, и, соответственно, мы обратились к недавно опубликованным работам, которые были выполнены на клеточных, на трансформированных клетках, либо на трансгенных мышах, где был где было показано, что трансгенные модели имеют увеличенный, увеличенный вход депо управляемого кальция в, в этих вот трансгенах гентектоновых нейронных мышинах. Мы же решили, ну мышки это хорошо, но понятно, мышки это не люди. Что же будет на людях? Значит, вот у нас были три независимых пациента, из них мы получали независимыми. Как бы в независимых экспериментах нейрональные культуры у нас были три линии нормальных, конкрет... кон... нормальных клеток тоже плюрипатенных стволовых, из них мы получали нейрональную культуру тоже независимо И после этого, используя patch plump анализ, проводили измерения управляемого входа кальция. Что оказалось? Оказалось, что вне зависимости. И от метода получения пролепатентных клеток, поскольку у нас были индуцированные пролепатентные клетки, эмбриональные стволовые, и полученные трансгенным методом, и трансгенным методом, и так, далее, и так далее. Вне зависимости от метода получения пролепатентных клеток. Методы дифференцировки в нейронах. И генетического фона, потому что здесь 6 индивидуумов. 3 индивидуумы больных, 3 здоровы. Дипоуправляемый вход кальция в патологических нейронах выше в два раза. Так? Опять-таки, изучая литературу и работая с литературой, ранее было показано, что кинозалиновая производная ЕВП-4593 на трансгенных моделях, оно приводит к тому, что уровень кальция нормализуется в этих нейронах. И действительно оказалось, что используя нашу модельную систему, но уже это каждый конкретный случай был человек у него нормализуется уровень депоуправляемого хода кальция в этих нейронах стриатума. Но, конечно же, этого мало. Мало того, что надо нормализовать уровень кальция, ведь задача другая, задача излечить пациента. А что значит излечить пациента? Это значит, как минимум, предотвратить гибель нейронов стриатума. Соответственно, мы стали думать, каким образом это сделать. Задача осложняется чем? Мы не можем столько ждать. У человека проявляется патология через 40 лет. Мы не можем в культуре нейроны культивировать 40 лет, да даже 20 с него, да даже 10. Современные условия нам говорят, что это надо сделать вчера. Как это можно сделать вчера? Соответственно, надо как-то придумать. Вот старение, оно получается связано с различными процессами, с, оксито... с окситосивным стрессом, например, связано с накоплением белков и ослаблением протеосонной системы и так далее. Мы решили попробовать, а как мы можем ли ослабить одну или ту систему, например, протеосомы в данном случае, и что мы получим? Получим ли мы более яркое проявление э, манифестации заболевания э, хаизминцинэктот. Известно, что в, при, при возрастных изменениях, когда начинается, продолжается, происходит манифестация патологии, то э, обнаруживается агрегированный гентинктин в нейронах. И слава богу, к этому агрегированному, именно агрегированному гентинктину существуют антитела. Поэтому мы решили провести инвитор, ингибируя протеосомную систему клетки, Провести, значит, посмотреть, а как вот происходит ли действительно изменение и накопление белка интентина. Действительно мы увидели, что если мы ингибируем протеосомную систему, то происходит активное накопление белка интентина. Окей, это происходит. Что у нас происходит с клетками? Когда мы сравнили при ингибировании протеосомной системы, то есть при возрастных изменениях, как мы думаем, нормальные клетки синеньким обозначены, и больные патологичные клетки, опять-таки трех нормальных контрольных пациентов и трех полученных от носителей корей то оказалось, что действительно в патологических клетках вдвое повышен уровень клеточной смерти. Так? То есть это отражает процессы, происходящие, наш подход отражает процессы, которые происходят и инвивы. Ну и последнее, что нам осталось сделать, это постараться вылечить нашей клетки, то есть прекратить нейроногенерацию с помощью э, кинозалинового компаунда EVP-4593. Оказалось, что действительно более-менее в дозовой зависимости этот э, компаунд э, предотвращает нейрональную смерть, ну в то время как другие, которые как бы были рекомендованы для лечения генсинтона или ну, по, неважно, по каким параметрам мы использовали как значит они не приводили к такому протективному эффекту. Самое удивительное оказалось, что наряду с тем, что предотвращалась нейрональная смерть, мы также видели значительную нормализацию в аутосомно пути, как по электронной микроскопии, считая просто аутофагосомы, так и используя Соответственно, э, ну, проточный цифровый другие, другие подходы. То есть сегодня мы эту табличку вот можем э, доказать, вот, дополнить тем, что если тут были нейральные стволовые клетки, люди работали так, то сегодня мы можем работать именно с э, определенными э, зрелыми э, нейронами. Это во-первых. Более того, показано, что там увеличен э, по управляемый вход кальция и подобран кандидатный драг который может быть теперь использован и на до клинических клинических испытаниях ну еще мы работаем с, вот, с болезнью паркинсона и тут целый набор у нас есть линий с различными мутациями и занимаемся митохондриальным мембранным потенциалом. Вот, но на этом нет времени останавливаться. Теперь, что собственно по, вот я решил, так, было такое требование, сегодня летел в самолете, сделал слайд такой, OPL lab была, с соматический креп. Значит, целью проекта, когда открывалась лаборатория, являлся трансфер технологии репрограммирования в КФУ, создание коллектива, который может это делать, ну и, собственно, развитие этих работ. На работе должна была основываться на принципах того, что исследования должны быть ориентированы на практику, то есть use-inspired research, используя уникальные технологических платформ и интеграции с другими коллективами в КФУ в стране за рубежом ну и по тем научным направлениям научно-технологическим, которым мы шли это трансфер технологии репрограммирования как бы завершился уже в прошлом году и много людей в КФУ были обучены этих технологий сейчас продолжается изучение молекулярных механизмов патологии с использованием этой технологии и вот по двум направлениям которые приведены здесь поскольку мы коллаборируем с различными коллективами в том числе вот и с с лаборатории Рустема Хазипова а, и а, с Равидов Ахрулина. Соответственно, будут две отдельные презентации по 7 минут. Я надеюсь, что мне, председатель, позволит это сделать. То есть не мне, а докладчикам это сделать. Молодым докладчикам. И последний слайд, это некий новый проект, вот Виктор Ерохин уже сказал о нем, действительно показалось интересно, вот мы работаем там с нейронами, можем получать единичные нейроны, ну какие нейроны, мы можем кардиомиоциты делать, из тех клеток, которые обеспечивают электрическое приведение, электрического выморство, тоже можем попробовать сделать такой интерфейс, но в частности показалось интересным попробовать сделать как раз такое устройство, совместив мемористр и э, живой нейрон в рамках некой микрофлюидной э, системы, и, соответственно, э, так, чтобы э, это могло быть и использоваться как некий э, интерфейс, так, э, который через э, значит, э, электронные и программные системы могло действовать на синаптическую пластичность, морфологию, физиологию. Ну, а с другой стороны, для того, чтобы впоследствии, и, может быть, уже, уже комбинируя целый набор таких вот одиночных мембристов и одиночных нейронов, это постараться собрать такой некий стекинг, который бы уже можно было бы использовать и в биомедицине. Опять-таки сейчас это в самом начале находится работа, но довольно интересные данные по подложкам. Я давно так интересовался вопросом, а как можно с помощью механических слоев поверхности дотерминировать дифференцировку. Вот это всегда было очень интересно. Но даже так особо еще работ по этому поводу в мире не появилось. Отдельные очень небольшие появляются. Ну и конечно я хотел поблагодарить, поскольку я представлял научные данные, полученные различными людьми из различных коллективов то упомянуть, что э, вот, э, по болезни Гензентона мы работали не одни, конечно, а в тесной коллаборации с э, людьми из Института физико-химической медицины, из Института цитологии генетики Новосибирска и из Института цитологии Санкт-Петербурга. Спасибо большое. Так, э, наша работа посвящена изучению особенностей взаимодействия дифференцированных нейронов, со стабилизированными магнитными наночастицами. А. Я не буду останавливаться на преимуществах индусированных клеток. Сергей Иванович очень хорошо достаточно об этом рассказал. Но на мой взгляд, самое главное преимущество заключается в том, что из них из стволоклеток. Таким образом можно получить практически любой тип хлеб и, соответственно, их использовать. Естественно, можно получить и нейроны. Итак, индуцированные, если позволить, какую-то термин нейроны позволят, например, осуществить, позволяют осуществлять скрининг различных лекарственных препаратов для лечения нервно заболеваний. А также с помощью них можно создавать модели различных заболеваний. Основные задачи этой работы заключаются в том, чтобы методом направленной дифференцировки получить из ИПСК нейрональные предшественники в первую очередь, и потом уже дифференцировать их во взрослые нейроны. А их электрофизиологически. Вот эту работу мы выполняем совместно с кафедрой физиологии человека и животных и руководителем этой кафедры гузельфоритов. А, вот. И, и следующий докладчик расскажет более подробно о этом этапе работы. А, ну и вторая часть, вторая задача — это определить особенности взаимодействия нейрональных пришествий с нейронными наночастицами. Итак, начать, наверное, с того, как, собственно, происходит дифференцировка ИКСК в нейрональном направлении. В первую очередь у вас вы должны вырастить ваши индуцированные клетки до состояния 70-80% монослова. Да? После этого постепенно меняется среда для мультивируем нейронов и заменяется на среду компоненты, который не позволяет а, развиваться нейронам, а, простите, не нейронам, а скарпы, в мезодермальном и эндодермальном направлении. Да? После получения Таких вот нейрональных розеток после получения нейропители и таких вот нейрональных розеток вы можете приступать к накоплению клеточной массы, можете а, либо замораживать, а, снимая вот эти нейрональные розетки, снимая вот эту часть а, монослоя, банкировать их для дальнейшей какой-то последующей работы. Или вы можете направить их в дифференцировку полученной клетки в определенный тип нейрон, вы желаете. Сначала, конечно же, вы получите нейрональные предшественники, должны получить, и затем в течение 10-12-14 дней вы можете, если нейрональные предшественники, дифференцироваться в, в нейрон. Итак, ну, Собственно, эту работу мы и выполнили. И для того, чтобы охарактеризовать химические да, полученные нейроны, мы а, осуществили, скажем так, а, иммунгистохимическими методами окрашивания на JKP, к сожалению, плохо видно. Да, но вот если бы у нас в наших препаратах присутствовали, присутствовали астроциты, то вот здесь бы. Здесь бы ну, мы бы наблюдали клетки, которые светятся красным. Да? Также мы окрашивали клетки на блок и губулент, и дальше позволяет продемонстрировать а, сложение яца. Вот. В общем, наши методы дифференцировки позволяют получить достаточно а, однородную гетерогенную а, линию, да, в которой отсутствует астроцит. Интересная часть работы явилась э, э, использование, допустим, магнитных наночастиц для мобилизации клеток. Мобилизация нейронов позволила бы нам, например, э, решать новые какие-то задачи и расширила бы наши возможности манипуляции с На да? В лаборатории бионанотехнологии к вопросу мобилизации э, уже подошли. Вплотную они обрабатывают клетки от 549 это клетка легкого, магнитные наночастицы. Затем они помещают, и фиброглаз тоже, затем они эту культуру помещают в посуду культуральную и с помощью небольших магнитов они концентрируют их в определенном участке. Да? Получаются сообразные такие сэндвичи из клеток верхний слой, старый клетком легкого а нижний слой — фибробластами. Гистологический анализ показывает, что это действительно некий симпласт, цвет из двух типов. Итак, почему нужно использовать и не магнитные наночастицы? Во-первых, магнитные наночастицы, как вы, может быть, э, поняли из рассказов предыдущих докладчиков, э, могут использоваться как частицы, могут являться частицами-репортерами, то есть э, магнитно томографии они могут ну, визуализироваться опухоли да? или опухоли ткани, в опухоли. Вот. А магнитные наночастицы могут использоваться как, как частица-вектор. Их можно различными способами модифицировать. Ну, например, можно их стабилизировать, это, кстати, необходимая часть работы при получении магнитных частиц потому что в водных авторах Сейчас несколько магнитно-частицы выпадают по осадок, прогулируют вместе, объединяются более крупные структуры. И, в общем, физиологические условия они всегда точно так же. Поэтому нужно придать их заряд, зарядить. Их можно, если покрыть сверху полиэлектролитом. Размер э, наночастиц, который получают в бумагу бионотехнологии, 45 нанометров среди. Вот. А Ядро наночастиц тоже можно модифицировать, можно вносить туда, допустим, нуклеиновые кислоты или какие-нибудь лекарственные препараты. Каболочки можно пришивать эти тела, тогда можно э, заставить э, магнитный наночастиц сделать более активным к какому то конкретному типу клеток. Вот. Ну и, конечно же, как я уже сказал, э, их нужно стабилизировать. Стабилизировать можно различными соединениями. Это может быть полиэтиленамин, это может быть э, PH, полиалиламин, гидрохлорид. Это может быть декстраны. В общем, все что угодно. А может быть гидрофильной или гидрофобной, в зависимости от тех задач, которые вы станете. Но ядро магнитного частица, как вы понимаете, там оно активно живёт. Так, ну и перед тем, как обрабатывать клетки какими-либо наночастицами или какими-либо веществами, прежде чем носить клетку соединение, нужно, конечно, всегда проверять а, данные соединения на токсичность, да? Поскольку мы используем магнит частицы с приблизированной печень, то в этой части работы явилась на определение токсических концентраций pH для стебробластов и нейрональных пришествий. Для клеток карцинома данные уже имеются. дело токсичной концентрации, вызывающей 50% гиберния, жизнеспособность клеток находится где-то около 10-15 мм. Да? Был поставлен ТТ-тест и тест на токсичность с использованием резурина. Данные с резурином для нейронных путешествий не представлены, потому что какие-то компоненты не позволят получить адекватный результат. Вот. Ну, видно, что э, токсичность печь для тыбробластов и для нейрональных путешественников лежит видите, в одной области, около 1-4 микрограмм на мл. В общем-то, особой проблемой это не является, поскольку каждая наночастичка э, имеет вокруг себя не, не, не, не очень толстую оболочку из печи, и токсическое действие печи в данном случае будет не сильно выражена. Итак, ну, конечно же, мы... Э, попробовали обработать наши фигураблации и наши предшественники, в первую очередь нужно магнитизировать предшественники взрослые нейроны, дифференцированные нейроны, не имеет никакого смысла обрабатывать магнитными частицами, потому что они просто уже перестают проэльфилипт. Да? Если мы хотим что-то сделать именно с какие-то нефтечные конструкции, мы должны использовать именно предшественников. Итак, здесь на этих картинках, на эти слайды, представлены фибробласты без магнитных наночастиц. Мы хорошо видим, что здесь у нас ничего по системе, поптической системе ставим, ничего не светится. И рядышком фибробласты с магнитными наночастицами Мы видим, как хорошо закрываются фибробласты наночастицами. И, в общем-то, можно сказать, о предшественниках, что здесь опять опытные с Частицами клетки здесь, клетки без там, частиц контроля. А, предшественники гораздо хуже а, воспринимают, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, магнетизацию. То есть они гораздо хуже магнетизируются. Но тем не менее фитовир позволяет а, обнаружить а, магниты на частицы на поверхности клеток. А, то есть полученных картинок совершенно непонятно, где располагаются магнитные частицы, то ли они внутри клеток, то ли они располагаются исключительно поверхности. Вот. А на некоторых слайдах мы а, видели изменения в морфологии ядер. А на ядрах были вздутия, такие камерные а, блебы всевозможные. Поэтому мы решили а, проверить, не является ли собственно ядро и конкретные белки ядерной ламины мишенью токсического действия полиэлектролита, pH. Вот для этого мы покрасили наши фибробласты и нейрональные предшественники на ламин АС и ламин В а. ламин АС здесь видится, должен светиться красным вот, а, плохо видите, да? а ламин В светится зеленым по периферии ядра в общем не стоит обращать внимание на форму ядер у путешественников. А, да. а, они обладают значительной пластичностью, поэтому хорошо все, скоро. Итак, ну, из картинок становится ясно, что в общем ядро не является решением тактического действия, это мишени тактического действия пи да, и а, нарушение, которое мы видим, носит скорее общий характер. Так, а, значит, для того, чтобы понять, собственно, в каких компактментах а, локализуются магнитные наночастицы после обработки клеток, мы решили пометить их фицем, флюоресцином. Обработали такими наночастицами фидробласты и нейрональные предшественники. Здесь у нас нейрональные предшественники нофмы и нейрональные предшественники патологии. Особой разницы, к сожалению, мы не увидели. Иногда магнитные наночастицы располагается по периферии ядра, вот здесь вот, Здесь было легче, было бы видно, да? Вот. Иногда они находятся на поверхности вот. По крайней мере, что известно, в ведро они не идут. Это хорошо видно из картины. А. Такими же наночастицами, помеченные ПИЦ, нам работали и там, уже дифференцированные нейроны. Ну и я бы сказал, что мы наблюдаем здесь какую-то разницу в расположении магнитных наночастиц, нормальных нейронов и патологических нейронов. Может быть, при более глубокой дифференцировке мы можем эту разницу видеть. Итак, и конечно же таким пилотным экспериментом, в качестве пилотного эксперимента, мы попробовали намагнетизировать наши предшественники для того, чтобы с помощью магнитов локализовать их в определенном, или сконцентрировать в определенном участке, в данном случае чашки, да? А, чашки. На дно чашки мы прикрепили магниты, на слово счастье нам магнитов не хватило, поэтому пришлось вот такую гантельку составить из неодимых магнитов, да? И, ну, тут достаточно хорошо видно, что клетки сконцентрировались именно в той области, где к пластику были прикреплены магниты. Так, вопрос, на который мы хотим еще получить ответы, это вопрос, который предшествует нашей следующей работе. Работа выполнена в сотрудничестве с утон технологии. и участники этой работы они здесь представлены. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, и еще один момент пора Прошу уже отдать за сделанное в случае заложения. Добрый день, уважаемые слушатели конференции. Разрешите вам представить презентацию моего доклада. Итак, целью нашего исследования стал, стал анализ электрофизиологических свойств нейронов, дифференцированных из индуцированных плюрипатентных стволовых клеток человека. И для, для достижения данной цели перед нами были поставлены следующие задачи. Измерить мембранный потенциал клеток, изучить способность нейронов генерировать потенциал действия, проанализировать изменения калевой проводимости при деполяризации мембраны и выявить действие ГМК, гамма гаммаминомассовой кислоты, на активность нейронов. Для регистрации микрофизиологических свойств мы использовали метод локальной фиксации потенциала PagePlant и написали протоколы CurrentClump и VoltageClump. В ходе опыта измерен измеренный мембранный потенциал равный минус 49,3 мВ. Для наглядности ниже приведены, ниже приведены значения мембранного потенциала других нейрональных клеток таких как нейросекреторные клетки передней части гипофиза и нейроны, дифференцированные из ИПСК пациента с болезнью Паркинсона. Следующей задачей нашего исследования стала определить способность данных нейронов генерировать потенциал действия на стимуляцию током. И, как видно, данные нейроны способны генерировать потенциал действия при раздражении. Порог генерации наших нейронов составил минус 21,7 милливоль. Для и амплитуда 61 мВ и полуширина 7,73 мс. Для сравнения в таблице также приведены значения параметров генерации потенциала действия периментальных нейронов коры головного мозга крысы. Также в ряде случаев наблюдается генерация гиперполитизационного потенциала действия но особое внимание стоит уделить тому, что наши нейроны способны к спонтанной активности, а эта активность характерна в большей части для настоящих нейронов человека. При регистрации входящего калевого тока при дополяризации было выявлено повышение выходящих калевых токов при повышении потенциала мембраны. Для исследования влияния ГМК на активность нейронов мы апплицировали ГМК в концентрации 200 микромоль в течение в течение, а, в течение 100 микросекунд. В режиме Wall Cell аппликация ГМК при потенциале фиксации 0 приводила к появлению выходящего тока амплитуды до 93,6 пик ампер. При уменьшении фиксации до 0,5, до минус 45 милливольт амплитуда падала до 20,6. А при минус 90 милливольт происходила реверсия тока на входящее направление при амплитуде 38,6 пика ампер. При регистрации в режиме Loose Page аппликация ГМК не вызывала никакой неклеточной регистрируемой активности. Однако в спонтанно активных нейронах аппликация ГМК вызывала исчезновение потенциалов действия, что характеризует то, что этот нейромедиатор влияет на наши клетки как тормозной. И таким образом нейрон, дифференцированный из ЭПСК, человека с свойствами, обеспечивающими возбудимость и проведение возбуждения, в нервной системе и могут быть использованы для анализа патогенеза различных нерегенеративных заболеваний. Спасибо за внимание. Да, да. -да, -да. Если позволите, два с половиной вопрос, я частицы. про вот, Существует ли возможность селективного осаждения ваших магнитных наночастиц на белковых структурах, таких как каналы, например, натриевые или калиевые? чтобы они, допустим, оставались только там. Ну да, в принципе, можно их модифицировать таким образом, полочку любви. Что они будут заточены конкретно под конкретные белковые структуры, например, только натрива или только... Я -то думаю, размер структуру. не позволит. Размер, ну, можно получить размер. Не. Это... не позволит а, за, зафиксироваться на этом белке. Размер ну, или что? Ну, с, с каналом, конечно, с, с размером... Нет, нет, с каналом я имею в виду просто на белке, чтобы... А? Чтобы на белке это частицы. Ну, размер белка какой молекулы? У вас частица 45 нанометров примерно, угу. да, получается? Ну, так, да, я так. думаю, что для белка нормально. Да. Нет, ну можем получать на самом деле на частицы в широком диапазоне там от 10 нанометров до цена. То есть она, в Более. принципе, может осесть, да? Ну, я думаю, что этот вопрос не к докладчику, поскольку он только использовал частицы, уже готовые, а как раз, скорее всего, кровили, чтобы с ним, как с профессионалом. Поэтому. Хорошо. Тогда, а вот каково гирмагнитное отношение у этих наночастиц? Туда же. Ну, туда понятно. Да, туда потому же. что, если оно туда хорошее, же. то... Туда же. Мы только использовали для своих вещей. Мы их не разрабатываем. Поэтому эти вопросы к разработчику вышли. Ну да, но вы когда используете магнитное поле, вы так тоже же ориентируетесь на гирмагнитное отношение? Чтобы Конечно. Как скажет разработчик, так и делает. Берется магнит. Поэтому это в коллаборации, это не наша работа. Это не наша работа, это работа совместная. Мы даем ее биологическую часть. Так, а еще вопросы? У меня к крайнему докладу, к третьему. Тут идет, ну, значит, в общем, суть, что клетки способны нормально функционировать. Вот, а если по параметрам вот, сравнительной характеристики с нормальными обычными клетками, да, я же указывал там перимедиальные клетки, клетки передней части гипотеза и сравнивал еще с ФПСК, полученных из пациента с болезнью Паркинсона. Принципиальная при, разница. Ну вот смотрите, принципиальная разница, тут даже пороцы и генерация амплитуда практически одинаковые. Что касается мембранного потенциала, то он также близок к обычным, живым, ну, натуральным равно. Можно в дополнение спросить, а каково, что ли, время жизни таких клеток, можно ли их из, иметь ли значение, имеет есть ли разница между их свойствами, в зависимости от того, на какой стадии они как, находятся? Какой, какой возраст относительно некого момента получения да, конечно, они же получаются из фифобластов, то есть у них в самом начале в стадии дифференцировки, и их нейронный потенциал, способный к порогу, ну, к генерации потенциала действия не такая, как у настоящих нейронов. Мы тут сравним уже взрослые дифференцированные. А, а, а как поменяется, если подождать еще немного? Но они уже, скорее всего, а, Но тут, смотрите, мы же ориентируемся на известные модели. Да? У нас некую, создаем систему инвитра для того, чтобы имитировать то, что происходит там При этом мы, опять-таки, не знаем, как действительно у нас в мозгу. Мы достаточно хорошо знаем, что будет там, что у крысы, например, в голове происходит. Это мы знаем. Да? А что с крысиными нейронами инвитро происходит, тоже хорошо знаем. Поэтому мы стараемся приближаться, скажем так, к этим значениям и говорить, вот смотрите, вроде то, что мы делаем, очень похоже на то, что мы уже знаем. И это может быть использовано для разработки для движения дальше того, и того Вот и все. То есть, действительно, мы стараемся использовать... Вот, например, когда мы работали с болезнью Паркинсона, изучали, так сказать, мембранный потенциал, реальный мембранный потенциал, то там априори мы ставили вот, по определенным причинам задачу мы должны иметь постпитотические допаминергические нейроны, поскольку только эти нейроны интересны для болезни Паркинсона. Все остальное не представляет никакого интереса. Поэтому первое требование было, чтобы популяция нейронов была постметатическая, совершенно строго. И вот мы получали так, что у нас там порядка 1% только, судя по маркерам, метатических клеток, а 99% это не делящиеся клетки. И на них мы уже продолжаем дальнейшую работу. Так? То есть для каждой какой-то вот модели здесь, здесь как раз, опять-таки, будет обсуждаться, в какую сторону пойдет работа эта. Но, а что происходит в развитии человека? Что происходит по мере у человека, не у крысы, а у человека? Как действительно меняются вот эти значения на стадии там, нейрональных предшественников, в стадии определенной нейрональной зрелости? Да? Это отдельная, так сказать, вполне может быть некая задача. Вот я согласен, что можно достаточно долго, как бы, взять, если не поставить. В настоящей работе мы лишь пытались определить, насколько то, что мы получаем инвитро, воспроизводимо, хорошо и воспроизводит то знание, которое уже существует. я бы хотел добавить еще параметром, да, Карди. Да. Это очень связано с этой, с этой дискуссией да, насчет возраста нейронов. Да? Вот, а, то, что мы здесь видим, да, во-первых, мембранный потенциал минус 45, минус 49 миллилитвольт. Да? Это соответствует а, полселл-регистрации от нейронов примерно возраста В0 у крыс. Ну, ну, ну, вот на период того момента, когда они разделились. Это, ну, это очень незрелые нейроны. Это первое. Незрелые значит, в плане... В плане постнатального развития. Да. Дальше, то же самое, короче, 17-26, пикапарад, то же самое. Ну, пусть очень маленькая. Дальше, входное сопротивление, полтора гигаома. Ну, сами понимаете, взрослая клетка пирамидная. Здесь, кстати, на график, очень хорошо. Он инвестирует мембрану, потенциал. Вот вы видите, он деколоризован на P0, потом он смещен. Это, кстати, артефакт регистрации, слючен. Ну, это статья потом обсуждали. Uh -huh. А, значит, ну, ну И, соответственно, выходное сопротивление взрослого нейрона — это сотни мегаомм, здесь мы видим полтора гигаомма. То есть это все говорит о очень-очень мало, малости передифференцировки. Да? Ну и полушернала с памяти, конечно. Ну, не, не дифференцировки, наверное, а все-таки зрелости именно. Он же должен стать... Ну, когда мы говорим о дифференцировке, когда мы говорим про нейроны, это именно э, постметатическое развитие. Постметатическое развитие, да. Да. Сергей Ловичу, можно вопрос? Конечно. вы говорили вот о макродистрофии, что есть возможность терапии этой неизлечимой болезни. Что вы можете сказать о перспективах использования? Ну, я чем могу сказать, что, в, по крайней мере. В Соединенных Штатах уже там закончено было клиническое исследование, по первой фазе, правда, о том, что можно аллогенными клетками подобные заболевания лечить, а и сейчас там начаты протоколы второй фазы исследований, и по слухам пока они проходят хорошо, а в Японии вот стартовало там, ну, несколько пациентов всего было, это тоже из IPS-ов получения трансплантация пигментного эпителия ретины при лечении макулодистрофии. Если в Штатах протоколы были направлены на э, наследственные заболевания изначально, да, то в Японии как раз возрастная макулодистрофия. Я думаю, что первые результаты по японскому исследованию, ну, честно говоря, у них уже были очень обнаживающиеся результаты, потому что они сделали на обезьянах. И на обезьянах у них все оказалось очень хорошо. Да? В отличие от Соединенных Штатов, в, закон... в Японии другие законы, как у нас. У них напи... есть написано обезьяна. Значит, они обязаны на обезьяне сделать. Да? В Соединенных Штатах это не обязательно делать. Так вот, на обезьянах у них получилось очень хорошо. И там, ну, я надеюсь, через полгода где-то будет, наверное, какие-то первые сообщения по тому, как проходит это в Японии. А в Штатах, в Англии, в Австралии тем временем уже идут более широкомасштабные э, такие вот вещи. Но там не из aps а там из эмбрионально-стволовых халогенная пигментные ПТ. Можно вопрос, а? вот, правда, угол, G4, клетки, передней части, в передней части что ЖТП теперь просто из кармана, там вообще нейрональный, конечно. У тебя нейрональный опять задний Там эндопильные клетки, которые вырабатывают непосредственно крупные карман, червя, какие бы нейроны компотины. И вот по первому докладу, я к сожалению не по вашему, когда вы делали фибробласт, а потом, так сказать, телеградные клетки карцинома, кекмагнитные и там какие. А, в принципе, можно было создать по типу фидерлаера, это, так сказать, андопресс, обработка, потом него, просто-напросто не дарить их, ничего. Наслаивательно, то если точно тоже старый слой, теперь... Это не легче было, просто... Нет, просто изобретать велосипед, там, магнитами таскать, когда это можно было, просто-напросто. Это, как раз, Нет, ну это, да, это совершенно другая, другое исследование, и другая вещь. А фибробласты вероятно не нужно но у нас другие цели стояли мы, вот мы просто вот... должны были контроль поставить ну я думаю что эти вопросы надо адресовать на кафедру э, в первую очередь так а, и конкретизировать все таки может быть не так студентов учат Нет, еще G 3 это нейросекреторные обладающие по клетки, выделенные, я так понимаю, это первично-первичные первичные клетки. Это, это первичная культура. Да, они будут из части, если что гипофиза, что? Гипофиза, а? это, а? А? А? А? это Это, это, это, это а, раковые рак, в Я просто И не знаю, что просто не знаю. А задняя доля гипофиза, вечно. это да, это нейрональная ткань. Еще в промежуточной доле можно найти часть нейросекреторных клеток. Но я передняя доля гипофиза это конкретный эпителий. Нет, ну смотрите, э, тут пока какая, если это трансформированная культура, то трансформированная культура, которая была установлена, используется в качестве стандарта, да, это действительно могут быть нейросекреторные клетки, опухоль была получена из передней части гипофиза. Так, вот и все. Синяя а клетки... Законы природы не отменяются, опухоль из передней части гипофиза это эпителиальные карциномы. Либо а это доброкачественная часть. Нет. Другое дело, здесь могло быть написано и задней доли гипофизии, я бы тогда, так сказать, ничего не спрашивал. Когда передняя часть у меня... Вполне. Я, я не знаю, что это за клетки. Они используются, вероятно, как некие клеточные линии, да, вот, не знаю, как внутренний стандарт. Наверное, они не, не с потолка взяты. Я тут не готов за Гузель Фаридовну отвечать. Так? Наверное, она лучше знает. Это не нейроны в любом случае, да, ведь Ну... Но... Uh... Нейросекреторные клетки. Ну, Нейросекреторные клетки, да, yeah. да. Да, да, да. И да. что есть нейрон? Дендрит, аксон. Дендрит, аксон, да. И сенат. По-моему, прекрасно мы обсудили, да? Да, да, да. Было здорово.